Здравствуйте, дорогие друзья! От всего проекта «Наука в Созидательном обществе» поздравляем всех с наступающим 2021 Созидательным Новым Годом! Мы задаем вектор, новый вектор развития науки в Созидательном обществе, который будет служить для всего общества и в центре которого стоит человек. Приглашаем на наши дружеские беседы, на интервью всех ученых. И исследователей, и изобретателей, волонтеров, исследователей. Потому что, я думаю, у нас есть очень много общего, у нас есть очень много общих тем. И что самое главное, у нас есть единственная цель. У нас одна цель – построить созидательное общество, в которой каждый человек будет счастливым. Также хотелось бы поблагодарить всех ученых, изобретателей, новаторов, всех людей неравнодушных, смелых, которые готовы говорить о, говорить о новых открытиях, о новых технологиях в науке, которые готовы служить обществу и всячески содействовать добру во всем мире. С Новым годом, друзья! Мы очень рады, что познакомились с вами в этом году. И мы знаем, что в следующем году мы сможем вместе сделать гораздо больше. Также в этом году проводились встречи с учеными из разных сфер. На этих встречах обсуждались актуальные темы науки и созидательного общества, каким образом наука может служить на благо всех людей. И по результатам этих встреч в данное время готовится фильм, который вскоре выйдет на канале АЛЛАТРА ТВ. И вот хотелось бы вспомнить слова Игоря Михайловича Данилова, которые он сказал в передаче Созидательное общество о том, что э, наука и изобретение да, э, тогда полезно, так, когда оно приносит э, пользу людям, когда оно э, улучшает жизнь людей. И вот мне кажется, что когда э, наука будет ставить себе такую цель, то у нас все получится. И действительно, э, мы как цивилизация... Шагнем очень скоро шагнем далеко вперед в своих познаниях этого мира, а самое главное это в своих взаимоотношениях вот в единении между нами всеми. С Новым годом! Дорогие друзья! В этом году на канале АЛАТРА ТВ была озвучена очень интересная информация о тех научных перспективах, которые может достичь наша цивилизация. Это глобальное развитие. Во всех направлениях науки. Вот. И вместе мы можем сделать все благодаря знаниям исконной физики АЛАТР, а также объединению усилий по всему миру. И самое интересное, что все эти новые технологии и открытия будут доступны современной цивилизации только тогда, когда мы построим созидательное общество. Поэтому это очень важно на сегодняшний день. Спасибо вам огромное! С Новым Годом вас всех! И, как уже было сказано, вместе мы можем все новыми участниками. Кто еще хочет присоединиться к нашему проекту? Хотелось поделиться своим опытом участия. На самом деле, как бы я к точным наукам никакого отношения не имею. И мне сначала было очень страшно, как я же не знаю науку, я не знаю физику, не знаю математику, как же разговаривать с учеными? На самом деле, это простые, хорошие люди. Им очень нравится рассказывать о своих делах, о том, что они делают. И каждое знакомство с учеными подарило очень много улыбок. Это были встречи, в которых Встречались люди, где было очень тепло, теплая атмосфера, где было взаимопонимание и поддержка друг друга. После передач мы общаемся до сих пор с учеными, созваниваемся, ездим друг к другу в гости. Это очень здорово, потому что ведь нас объединяет это любовь к науке, любовь к природе, ко всем природным наукам. И нас объединяет стремление построить Созидательное общество. В следующем Созидательном Новом году мы хотим пригласить всех участников новых в наш проект «Наука в созидательном обществе». Это так просто. В дружеской команде взаимодействовать друг с другом, приглашать ученых, общаться в теплой атмосфере, делать новое, созидать вместе. Приходите, это просто. Тоня, а что у тебя в коробочке? А у меня в коробочке подарок всем, можно сказать, женщинам, но и не только женщинам. Это 3D-принтер. Это ТОП- Самое первое место в следующем году, подарки на Новый год. В следующем году у нас, практически у каждой на кухне, будет 3D-принтер. Поэтому, девочки, выкидываем холодильники, плиты, микроволновки и ждем подарка Однажды, прочитав доклад «Исконная физика АЛЛАТРА», у меня поменялось мировоззрение. Мне стало интересно знать, а каким открытием пришли наши современные ученые. Исходя из этого, она просилась... Команду ребят «Наука в созидательном обществе» начала писать письма, приглашать на эфир ученых из разных областей науки. Спасибо всем ребятам, которые меня поддержали, научили и приняли в свою семью. Спасибо! В этом году мне выпала честь присоединиться к команде «Наука в созидательном обществе». И хочу сказать, что это один из самых ценных опытов для меня. Я не ученый, не физик, и даже больше гуманитарий. Но работать вместе в команде было очень легко и просто. Мы вместе изучали новые материалы, изучали физику, разбирались, познавали новое. Также очень порадовала работа с учеными. Потому что если раньше я думала, что ученые это какие-то такие недосягаемые люди, то сейчас я увидела, что это такие же люди, как и мы. Очень искренние, очень обзывчивые, люди, которые с любовью делают свою работу. И это люди, которые имеют потребность помогать, служить другим людям. Именно поэтому они выбрали путь науки. Также за время работы в команде я увидела, что важен и нужен каждый. Это подготовка к эфирам, это подготовка статей, это проведение эфиров, администрирование эфиров. И все это на самом деле не так сложно. Нужно просто чуть-чуть приложить усилия и разобраться. И хотелось сказать, что вместе действительно очень легко познавать новое. Дорогие друзья, с Новым Годом! Присоединяйтесь! Вместе мы можем все. Меня всегда интересовало исследование, как действует лекарства, интересуюсь биологией. Профессией своей занимаюсь вообще другим делом. По двери этого Нового года я присоединилась к проекту «Наука в созидательном обществе». И я хочу поделиться с ребятами, которые хотят присоединиться к такому проекту, но думают, что нет, это не мое, я не с нами, и не буду это делать. Но это не так коснуться к науке э, очень интересно. И когда э, я присоединилась к этому проекту и начала подключаться к звуном с учеными, ты понимаешь, что ты говоришь с человеком, который занимается наукой, но который может простым языком донести тебе информацию, как и что происходит. И э, так интересно познавать новое, интересное. Хотела поблагодарить ученых, которые соглашаются рассказать о сложном, простыми словами, чтобы такие простые люди, как я, могли понять эти высокие батерии. И спасибо ученым, которые делятся. И хотелось бы, чтобы больше ученых, ученых делились своими знаниями, своими достижениями. Интересно познавать новое. Больше, чем ты знаешь, тогда открываются новые возможности. И вместе мы созидаем, вместе мы э, делимся, обретаем новые знания. С Новым Созидательным Годом! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы участники Международного общественного движения «АЛЛАТРА» и участвуем в проекте «Наука в Созидательном обществе». И хотели с вами поделиться своим опытом. Мы совсем недавно провели очень интересную поездку в Пущинскую радиоастрономическую обсерваторию. Это был мой первый опыт общения с учеными, вот так близко. И действительно, каждому из них откликнулась идея Созидательного общества. И они начали думать в этом направлении, а как мы можем все вместе реализовать это общество. Они были очень открытые, очень рады были нас видеть, и мы очень здорово подружились с ними, общаясь на разные темы. Но все в созидательном ключе. Наука град пущена. Радиоастрономическая обсерватория. Долгожданная встреча с учеными. Теплый, дружеский прием и увлекательная экскурсия. Обсуждение острых вопросов жизни в современном обществе. Все возможно в созидательном обществе. Уютная, почти домашняя обстановка и дружеская беседа за крошкой чая. Институт биофизики. Ответы ученых. И простых жителей города. очень порадовала и немножко даже изменила мое мировоззрение общение с учеными появилось понимание что люди которые занимаются наукой очень ждут отклика от людей, то есть они это делают на самом деле совсем не для себя, да? для того, чтобы то, что они делают, было использовано и шло на пользу людям. И когда они это видят, когда они видят интерес к тому, что они делают, что изучают, это вдохновляет действовать еще больше. И вот те проекты, которые мы проводили, наши поездки, интервью, прямые эфиры с учеными, очень нас сблизили и очень помогли а, а, такому взаимопониманию и раскрытию. Когда мы проявляем действительно искренний интерес, и этот интерес подстегивает развиваться еще дальше и их. И вот это взаимное такое сотрудничество и ну, как бы, нахождение на одной стороне, когда мы все вместе двигаемся к одной единой цели, это то, что вот, основная цель проекта «Наука в Науко-создательное Обществе». И мы очень рады, конечно, участвовать. Я за себя могу сказать, что этот проект ну, действительно важный, и он наполняет, одухотворяет, вдохновляет действовать дальше и принесет немало пользы самому обществу. От себя хотелось бы добавить, побывав, пообщавшись с учеными вживую. Есть теперь понимание, что ученые это люди, люди, такие же, как мы, которые пришли туда для того, чтобы что-то новое изучить. Теперь мы можем объединяться и сделать так, чтобы это было общее достояние человечества. Ведь для кого ученые делают, как было сказано, конечно, для людей людей и в том числе для своих детей, будущего, своих друзей, родителей, ну и конечно же своего. Люди с большим сердцем, с большим душой, ведь должно быть ради кого-то то, что происходит, то, что изучается, следуется. И когда вот мы общаемся, когда есть общие единые цели, когда есть общая идея, тогда и работа будет спориться. Настолько было вот, увидеть с этой стороны здорово, приятно, классно. И вот, отдельная благодарность всех ученых, с которыми мы пообщались, я пообщался за то, что мы увидели совершенно другую сторону этой грани. И очень здорово, конечно, работать в команде, очень здорово чувствовать поддержку друг друга, и когда мы вместе двигаемся к единой цели. Поздравляю поздравить всех с наступающим Новым годом. Поздравляем, дорогие друзья, и пожелать нам дальнейшего развития, процветания и. Приближение нашего созидательного общества. Да, чтобы наша наука была уже в созидательном обществе, да? А как мы видим эту науку в созидательном обществе, друзья? Наука, которая обведена единой целью созидания и объединение. Наука, которая для человека, наука, которая для общества, наука, которая помогает человеку в обществе, наука, которая поддерживает человека в обществе. И все изобретение, и все внимание ее направлено на созидательные мирные проекты для того, чтобы улучшать жизнь каждым днем и облегчать ту же бытовую сферу да, для каждого, чтобы у нас оставалось и освобождалось как можно больше времени на общение, на наше развитие, действительно на очень важные нужные вещи, которые вот сейчас у нас не на все хватает времени, а хочется, чтобы этого времени действительно было много. И наука для этого как раз нам большой-большой помощник. Еще раз большая благодарность коллегам, друзьям, ребятам, которые участвуют в съемках в монтаже, в общении, в знакомстве с учеными. Это действительно воодушевляет и то, что происходит, Вы присоединяйтесь, присоединяйтесь к этой команде, если есть знакомые ученые, друзья, делитесь контактами, делитесь вот этим вот созидательным, объединяющим. И поблизняющий созидательные идеи. Спасибо, друзья. С новым созидательным 2021 годом. Ура! Здравствуйте, друзья! Вас приветствует команда, которая занимается подготовкой текстовых версий интервью с учеными для публикации статей на портале АЛАТРА ТВ и АЛАТРА Сайенс. Текстовый формат очень удобен и помогает познакомиться широкому кругу людей с новостями науки, учеными и их разработками. Ученые увлекательно и в доступной форме рассказывают о своих исследованиях, открытиях и перспективах развития науки в созидательном обществе. Портал Алатора Наука знакомит людей не только с достижениями современной официальной науки, но и со знаниями, изложенными в докладе Скланная физика оватора. Благодаря дружной и слажной командной работе за короткий срок было размещено много публикаций на портале ⁇ НАУКА». Каждый ученый запомнился своей индивидуальностью и мировоззрением, невероятной увлеченностью в области своей науки, Ты как будто знакомишься с каждым из них, вдохновляя стремление ученых передавать свои знания, опыт на работу новым поколениям. Их объединяет человечность, доброжелательность и желание принести максимальную пользу человечеству. Участие в этом проекте позволило мне осуществить мечту моей юности. Я с детства очень любила смотреть на звездное небо. Бездонное и живое, оно всегда восхищало меня своей красотой. Я давно мечтала заняться астрономией, даже купила глобу звездного неба. Но все никак. И вот спустя много лет. Работая в группе, которая занимается вычеткой интервью ученых в проекте Наука в созидательном обществе, я получила огромный подарок, потому что ученые рассказывали о рождении звезд. Для меня было открытием, что при рождении звезд плачу как Я много узнала о квазарах, о черных дырах, о радиоастрономии, о новейших технологиях современной науки. В общем, работа в таких проектах. Это замечательная возможность учиться и развиваться. Дорогие друзья, поздравляем вас с новым 2021 года. Желаю искренней детской любознательности учиться в каждом мгновении своей жизни. Ведь жизнь и наш окружающий мир так интересен и многообразен. Желаю мудрости, целеустремленности. Делайте то, что вам нравится. Дерзайте, творите с радостью и Любовью, но только на благо всех людей. Дорогие друзья, поздравляю вас с новым созидательным 2021 годом! Дорогие друзья, я работаю в области авиации, в промышленном институте и присоединился к проекту «Наука в Создательном обществе» после недели солидарности. Это так вдохновило, что я решился попробовать чем-то помочь, принять как-то участие. Шаг за шагом я стал подключаться к составлению вопросов, подготовке к интервью и даже принял участие в интервью. Это для меня особенно большой шаг, потому что публичное выступление дается непросто. Но это внутренний шаг, шаг к свободе ведь э, все, что мешает нам, это лишь э, установка осознания, что тебе подумают, как на тебя посмотрят, что ты там скажешь, что-то не то, э, или заводишь то, что подготовил. Общение с учеными это очень здорово, и э, подключение в предварительные созвоны, участие в подготовке эфиров и сами эфиры, они э, позволяют Просмотреть очень много материала, переосмыслить что-то, учишься составлять описание, учишься монтажить немножко шаг за шагом, пытаешься помочь другим. Мы обсуждаем вопросы, связанные с физикой каких-то явлений, с физикой невидимого мира и с физикой видимого мира. Постепенно раскрывается Знание Исконной Физики АллатРа. Благодаря тому материалу, который нам дают ученые, который мы сами где-то посмотрели и обсудили с другими, складываются пазлики, ты начинаешь понимать, как это устроено, где-то внутри. То есть приходит в какой-то момент осознание, что а вот это, наверное, вот так. И действительно, то есть информация с разных источников собирается и анализируется, и тогда картина более цельной становится. И это очень радует, это вдохновляет. Хотелось бы пожелать всем новых открытий, новых продвижений вперед, шажков над собой. Спасибо всем огромное и спасибо той дружной команде, в которой я работаю. Это просто большая семья. Вот, как и все человечество. Дорогие друзья, поздравляем вас с новым Созидательным 2021 годом. Хотел немного рассказать о моем участии в проекте «Наука в Созидательном обществе». В общем, присоединился к нему в начале апреля, как раз время запуска проекта, который уже был своего рода как продолжение проекта их профессионалов», только теперь уже… Мы напрямую обсуждали, скажем так, с учеными как актуальные вопросы науки, так и саму, саму перспективу науки в созидательном обществе. Можно сказать даже, что этот проект фактически первостепенная важность для построения созидательного общества, потому что ведь одно из обязательных условий для создания созидательного общества ⁇ это стремительное развитие науки для обеспечения комфортных и безопасных условий существования, особенно в современном мире, в очень быстро меняющихся меняющимся климатических условиях и тому подобное. И когда, скажем так, только когда вот наука сможет нам тоже на должном уровне это все обеспечить, нам и безопасность, и остальные возможности просуществования, как жилье, пропитание и тому подобное, в таком случае это тоже создаст условия еще для дальнейшего крайне интересного исследования нашего окружающего мира. И, возможно, и ток. Так что, что, тоже само по себе довольно интересно. Хотел бы немного добавить, что часто приходилось слышать насчет того, что э, э, науке требуются жертв. Вот, чтобы совершить какое-то продвинутое открытие, нужно идти на какие-то жертвы. Так вот, в принципе, я согласен с этим высказыванием. Действительно, науке требуются жертв. Одна. Это... Наша животная часть, животная часть всех исследователей, всех людей. Это та часть, тот, скажем так, тот эгоизм, эгоцентризм и то, что, в общем, все то, что мешает продвижению науки, все то, что тормозит развитие новых идей и все то, что не дает взглянуть, скажем так, свежим, незамутненным взглядом на существующие проблемы и вызовы. Поэтому только принеся, скажем так, именно эту жертву, тогда человечество сможет действительно совершить настоящие прорывные открытия и построить уже, скажем так, ту самую науку будущего, которая сможет создать достойные условия для жизни человека в этом мире, когда все это будет идти только на пользу человеку. И вот такого, скажем так, перспективы такого будущего развития тоже хотелось бы пожелать как всем специалистам, ученым и исследователям самых различных областей, так и остальным людям, которые тоже, которые тоже с радостью воспользуются всеми преимуществами такого развития науки. За это время вышло много интересных и познавательных интервью из разных областей науки: это физика твердого тела, наноматериалы для медицины, астрофизика, пульсары, квазары, черные дыры. Это ядерная химия, радиоастрономия, нейронные сети и искусственный интеллект, углеродные нанотрубки и фуллерены, процесс зарождения звезд, подготовка исследовательских миссий на другие планеты, регенеративная медицина, биопритинг органов и внеклеточный матрикс, термодинамик, конструкционный закон и роль информации в физике, возникновение Вселенной и физика Солнца, биомедицинская инженерия, рассеяние нейтронов в мягких веществах, рентгеновская спектрометрия черных дыр, химическая метрология, нейробиология, астробиология, этика в науке и ее связь с обществом. Возобновляемые источники энергии. Изучение солнечной плазмы и цифровая биология. Инфраструктура городов будущего. В интервью ученые и специалисты делятся своими знаниями, практическим опытом, а также конкретными идеями развития науки в созидательном обществе. Материалы по результатам нашего взаимодействия публикуются на сайте Alatra.tv и Alatra.au.ca. Мы И творческое общество станет реальностью, если все начнут и Наука в созидательном обществе открывает огромные перспективы развития. Это бесплатная, свободная энергия. Получение в готовом виде, любых продуктов, воды, медикаментов, одежды. Мгновенно и бесплатно. Пролонгирование человеческой жизни за видовой предел. Climate geoengineering. Minimizing the consequences of global climate change on Earth. Providing humanity an autonomous life in extreme climatic conditions on Earth and in space. Instant acquisition of any necessary skills with the help of additional artificial consciousness. We have everything we need. We we'll live in a difficult but wonderful time when we create on our planet a blossoming garden of the creative society and a worthy future of young generations. Together, we can do a lot.